Привет! Ты развиваешь свой цветочный бизнес и любишь коммерческую флористику? Тогда я рекомендую тебе подписаться на мой телеграм-канал, где я делюсь своим опытом, знаниями и инсайдами в режиме live. Меня зовут Меликов Низам, и я уже более 17 лет занимаюсь успешным цветочным бизнесом.